Меня зовут Наталья. Приехали мы в город Котлас, это более тысячи километров отсюда. Оказалась здесь для того, чтобы спасти сына. Когда я его увидела в таком ужасном состоянии, я позвонила на горячую линию, связалась с Владимиром. Что-то я не помню, мы очень долго, наверное, около двух часов общались, да. Долго. Очень долго. Потом Владимир скинул ссылочки мне. И я поняла, что я уже все время упустила. Очень много времени упустила. Надо вытаскивать. Видеоформат начали такой вести, чтобы это... Хоть как-то ну, вот глаза открыть ситуацию, потому что многие, даже вы хоть хорошо там э -э со слезами его привезли и не понимаете даже, что ждет уже, знаете, как по, по неотступности. А многие не доедут даже. Вот Руслан, мой друг, грубо говоря, вот его вот, переписка заканчивается 7 7.06.21. Но это уже сестра заходила, когда мы этот пароль нашли. А он умер в мае 2021 -го года. Тотарец. Мы с детства учились, вот вместе росли, погодки, все. И получается на реабилитацию его не, не раз отправлял, три раза был приезжал. А мама, она вот вела игру против нас, грубо говоря. Он выходит после реабилитации, есть определенная сумма для того, чтобы он мог ну, социализироваться, уметь э, считать деньги, распоряжаться ими. Пусть даже тысячи на неделю, но это деньги. Просто кто умеет малому управлять, тот и большим сможет управлять. Согласны? Вот, соответственно, ему это мало. Он через маму, да еще, переслать нет возможности, он говорит, оформим кредитную карту, а я буду ее гасить. Ну и все, естественно, он оформил, там, потом начинает на каршеринге кататься на дорогих, на дорогих автомобилях, хотя откуда средства он не работает, он проходит лечение, волонтер просто. Ну и вот, вот такие вот поведения, все выбивают, и потом, в общем, вот они убегают с другом а, с реабилитацией вдвоем, а паренек с Екатеринбурга. Славик. Тоже добрый парень. Мы еще общались, за переписывались. Но он не вернулся. Руслан еще после этого к нам приезжал. А парни просто он потом бах и пропал на 5 дней. Его нет, никто найти не может. И родители спрашивают. Ну, просто Руслан с ним общался. И все. Кто находит в Канаве? Кто где то где-то под Екатеринбургом город. Ну, вот легче маме. Возможно, с одной стороны легче, что уже все как бы отмучилась, потому что выхода не видела. Но это проблема и больно всю жизнь. Все запишем, прямо увидим на бумаге, как это вот есть и куда это может привести в плане развития дальнейшего. И потом варианты выхода я вам вот скажу. А с чего начать? А я сейчас задам ряд интересующих для меня вопросов, потом отвечу на все ваши. Вот сын, какой возраст у вас? 26 шесть. 26 лет. 3 августа, вспомнилась. 3 августа. С какого города вы приехали? Котлас. Он там и употреблял, и рос, и все, да? А какое образование? У него среднеспециальное. Работает сейчас что-то, учится где Он Он на монтажке работает. Ну, когда точно. проблемы начались, алкоголь или наркотик, вообще первично у него, это какой возраст я был? Я думаю, когда он прошел вот только после школы в этот в училище. Это, это было, какой возраст потому был? Потому что я когда, ну вот, 18, сколько... наверное, да. А классов? Нет, 9. А 16. 16. 16. Потому что я когда переходила, вот, вот ребята никакие были и наблюла на все. Вот я думаю, что уже тогда это было. Mm -hmm. Не самое страшное. Сейчас знаете, как многие обращаются на горячую линию, говорят там, ну рассказываешь, спрашиваешь, это? Да не, не, у нас не колется, у нас, у нас только курит, курит только. Только они в окна выпрыгивают после, как покурят. и с ума сходят, в психушку попадают. а только курят. А я всем говорю, я говорю, лучше бы кололись. Вот кто застал время перехода героина на синтетику, у кого а, в семье был героиновый наркоман, а потом просто героина не стало или есть, но дорогой, и невыгодно колоться, а как а, есть сформированная зависимость уже, и все равно что употреблять, вот чтобы изменить сознание. И они пересаживаются на этот наркотик, хотя по ощущениям он совершенно другой. И последствия другие, и то есть даже вот... 10 лет у нас есть пациент, сейчас даже он уже прошел, все, как сотрудник полноценный является, 10 лет он употреблял, и мать прямо отчетливо говорит, у нас когда он кололся героином, у нас праздник был дома, вот 10 лет это было какое-то время спокойствия, как только появилась синтетика, все, говорит, как мир ушел с под ног. Я тоже я не разбираюсь в наркотиках, но он, я так поняла, разное что-то употребляет, потому что вот с этого, потом он пришел, он был в очень страшном состоянии. Просто очень страшно. А вот когда он какие-то, говорит, плюшки там или чего-то, он добродушный, на все согласен. Угашишь это? Я ни разу не знаю. Ну куда. да, вот так Она и есть. Говорит, да. а это, говорит, это синтетика. Говорит, я сам знаю, что это, это трава. Я говорю, это натуральное буду, ты не переживай. Как не переживай. Это все равно ну, все наркотики. Все верно. Наркотики. Ну, даже, даже пиво. Ты начнешь пиво пить. Ты... Пьешь, пьешь, тебе уже надо гнаться чем-то вот посильнее, поинтереснее. Ты берешь, говорю, гашишь. а гашиш, вот тебе, ты уже накурился его, тебе опять чего-то драйва не хватает. Ты говорю, вот дальше пошел. Мне говорю, не остановить. У него процесс. Просто если вы понимали, что у него происходит внутри и какая последовательность действий этой зависимости, вы бы не делали вот эти действия, бегать за ним, там не знаю, вот что-то помочь ему, сделать добро насильно, а сделали бы другие действия. Вот вы только по этой причине и пришли, потому что 10 лет вот этого мытарства, так сказать, и безвыходности вас привели сейчас, вот, грубо говоря, к нам. И вам очень повезло, честно скажу. Выход просто скажите одно, выход есть? Выход есть. Но узкими вратами будем выходить. То есть это не будет не сразу, не будет прям в один момент, это будет постепенно наращивание массы. Причем на разных этапах будет по-разному все происходить. Я вам про это расскажу чуть дальше. Скажите, папа, где его? Папа, не знаю даже, где я его лишила прав отцовства, когда Саша было три месяца. Хм. Потому что ну, выгнала. Три слабой? месяца я выгнала, когда Саша бела, а потом лишила отцовства. Потому что он пьет, сидит постоянно. За а, В тюрьме. В, тю в тюрьмах сидит. Постоянно сидит. Я даже не знаю, где он сейчас. Пьет постоянно, не знаю. Сколько вот э, до. Рождение сына, сколько вы с мужем встречались или были браки? Год. Год? И знали его год? Ну, я думала, он бы нормальный, я же нет. А когда узнали? Я сразу забеременела, и у нас раньше строго все было. Ну, да. Надо было замуж выходить. И даже не поняли за кого, куда, что, как, Ну, только... когда потом просто решила спасти ее, чтобы сын этого не видел. Развелась. Ну как бы правильное решение было, так, с папой пробел. Смотрите. Он его встречал несколько раз, Ну, тот понял, что он его даже два раза в милицию сдавал. Кто кого? Отец, сына. За он... поведение, да? Нет, просто, что там, ну как говорят, ну, папа такой, чтобы себе, чтобы его не садили. Он про всех, как то называется, стучал. А, вот так. Вот. Я а, понял. внештатный вот. просто... сотрудник был? Да. И сына своего? Да. О, нормально. У нас просто мама есть, одна пациентка. Она по субботам приходит сюда. Я решила для себя, что я ее все равно вытащу. И у нас будет с ней все хорошо. И, наверное, бы... Вы... Я никогда не справилась с этим, если бы вот не попала на этот реабилитационный центр. Мама, в общем, она год созревала На лечение дочери Год только созревала Это вот то, что она с нами на телефоне была Так как у нас проект не один Вот это наш основной проект но нарко, с которой вы обратились Есть еще вот проект Реверс Это все наши форматы Просто чуть-чуть разные программы Разный подход, как я вам сказал вот. Не пришла ни на одну встречу Мы ее приглашали сюда Хотя работать с родственниками Она бесплатно идет Независимо, там, ребенок в центре или не в центре Вот у нас все равно группы проходят И мы, родители сюда приглашаем. Кто когда созреет на реабилитацию, вот у всех разные, так сказать, состояния. И девочку прям вот а, проходила реабилитацию очень тяжело. Даже несколько раз вставал вопрос, а чем выгнать ее. Это была просто разруха, болезнь и отрицалого. Ну а я ходила в туалет, била себе колени, чтобы ее отвезли в больницу. Я все время просила здоровья. Я все время искала минусы в центре. Я все время обесценивала центр. Так работали на защиту. Вот честно, потому что мама очень мягкая, очень скромная, и не может ничего вот на нее как бы, ну, похожая история, да, с вашей, и на нее поднадавить не может. А девочка такая, прям посмотрите ролик, прям вот палец в рот не клади, откусит прям вот по локоть. Вот девочка такая. И нам удалось ее пролечить. Маму выходить. Мама очень сомневалась: там и деньги закончились под коренц реабилитации. Мы там тоже нашли варианты решения. В общем, ее отходили. Никто не думал, что можно ей как-то вот помочь. Потому что случай тяжелый, она вот в сопротивлении практически где-то если 6 реабилитаций рассчитана то она где-то на ну, месяца четыре с лишним была просто сопротивлением. И это постоянное вот, напряжение для работников. Обычно это первый этап проходит, когда вот, снимают аноногнозию, отрицание, все и человек потом вливается, а тут на всем протяжении. Потому что вот такой, вот как у вас, и выжигает нервную систему, и люди просто часть не понимают. То есть ты вроде поговорил, ему полегче, он ушел, прошел час, и он снова истерикой заходит, все то же самое. Только уже с новой волны, там, с новым предлогом. Какой следующий? Вот смотрите, по большому счету, у нас что получается? Вот он рос, учился, там, пусть до 9 класса, да? Правильно? До 9 класса. Вот. Худо-бедно, было все нормально, ну, без психоактивных веществ. Вот в 16 лет начались, вот как организм начал перестраиваться зрелый возраст переходной, Начались проблемы вот здесь. Начал пробовать, потому что э, внутренний дисбаланс идет. Развитие неправильное, энергии брать некуда, деструктивное общение, папы нету, нет, нет. некому, да, как бы авторитета нету, мама живет ради сына. И то есть, получается, потом он садится, но это уже вот то, что село, это следствие вот этого. И сейчас, получается, вот 26 лет, и он вообще неуправляемый. И что вот, какой критерий побудил вас вообще начать искать, найти варианты, там позвонить? Вот что подтолкнуло? Подтолкнуло, когда он вот в таком состоянии пришел, я очень испугалась, когда позвонила на горячую линию. И, и вот с вами сразу же я разговаривала. Да. Вот, когда ссылки а? эти скинули, страшные. Когда я почитала, вот когда, как умирают целевые. У меня был общий. Но вы же что-то нашли в статьях похожие в вашей истории. Mm -hmm. Ну да. И, ну, все, как бы этапы-то и те же, конечно, все идет так же, как у нас, в принципе. Ну в общем. В общем. Каждый просто к этому подошел по-другому. Мамы, конечно, там посильнее, чем я. Где там-то? Ну вот в этих всех ссылках-то, они как-то, не знаю, справляются как-то, я смотрю, какие-то хорошие у кого результаты, там вообще хорошо. Так а как? Мы же все созданы по образу и подобию. Каждый может э, поменять себя, поменять… Даже вот у меня, вот сейчас вот такая ситуация, у меня… Мама с папой, сестра там с мужем, э, подруга, двоюродная сестра, все, которые мне сейчас звонят. Которым я сказала, что зачем, да. я конкретно поехала. Что говорят? И у всех все разное мнение. Ну, какие вот, допустим, папа, мама, что там у них? Папа, мама ваша, а ну... Чем помочь? Ну, вот. Главное, все проверь, все это, все разузнай. И они у меня такие старые закалки. Понятно. Им нужна бумага, отчетность, объем выполненных ну, работ. Я правильно сделала, не сказали. Правильно? Да. Конечно. Отлично. То есть они поддерживают просто настороженно к организациям, куда отдаете. Да, это все проверит, Отлично. Это Отлично. Это правильно. Так, сестра, что у нас? А сестра родная. Это... Та... Он говорит, Наташа, ты же увидела уже, как он у тебя на, на руках умирает. Ты, говорит, сейчас возьми за себя. Тебе надо себя спасти, чтобы спасти ребенка. Она во мне переживает. А себя-то от чего спасает? Ну что, говорит, что поела, поспала. Нет, то, что у вас как бы там разобранное состояние, это сто процентов. Но вы его не соберете, потому что оно зависит напрямую от него. У вас вот эта невидимая пуповина, которая вас ну, как дестабилизирует. От его состояния вы, вам становится хуже. Хотя тут жизнь другая совершенно. Да, я когда его, наоборот, увижу, мне легче. На какой период? Ну, пока не начну звонить и расспрашивать опять. Опять сомнение, опять кто-нибудь, сестра двоюродная, есть еще. Угу. Да, сестра двоюродная, просто ты, зачем, у тебя ипотека, ты еще кредит взяла, ты куда там эти деньги, как будешь выпутываться, как будешь вылезать, цена вот вот в этом плане. Угу. Ну, а варианты какие, пусть умирают? Или сам справится? Может у нас как-то, у нас тоже психушки есть. Где? Вот здесь? Котлась? Угу. А -а -а. Так это психушка уже все, это ну, крест на ребенке. Ну, крест не крест, кому-то она тоже может дать старт. И у нас есть такие тоже в центре, для более осознанности. Вот смотрите, мы имеем условно поддержку у вас все за только периодически подкидывают какие-то вам мысли, что вас немного дестабилизирует, да? Но вообще все за. Да. Они все общаются с, с сыном с вашим? Сестра двоюродная не общается. Вообще не общается? Ну, они просто незнакомы. А родная сестра, бабушка, дедушка? Они безумно его любят. Общаются? Да. С гаджетами дружат? Нет. Кто не дружит? Бабушка с, бабушка с дедушкой, у них нет связи там. Интернета нету? Интернет есть, но связи нету. Они выходят ну, там на дорогу, молодежь. Mm, плохо. Mm -hmm. А будете передавать им. Сестра будет принимать участие? Mm, не знаю. Но вообще а как? Что от нее будет требоваться? Она так-то будет, да, хотела бы связываться с ней. А, требуется лишний взгляд родственник со стороны и где вы не можете допустим преодолеть какую-то нашу установку она просто вам это поможет вам сделать врача, человек какой бы ни был человек в априори выстроена система не так то есть смотрите давайте вот по порядку есть вы есть сын вот разломили шоколадку Получились две неравные части. Одна больше, одна меньше. Кому какая достанется? Сыну. Ну, понятно. Какая цена? Сыну. Сыну, побольше. Побольше побольше сыну побольше. Побольше сыну. Смотрите. Вот иерархия любви. Вот мужа нету, что очень плохо. Вот есть жена, назовем же, и есть муж, назовем им. Вот иерархия любви. Первое, второе, третье, четвертое, пятое место. Вот если первое, это самое главное. Кого вы любите? На первом месте больше всего. С сына. Сына. На втором месте кого? Мама с папой. Мама с папой. Мама-папа. На третьем месте. Да. Сестра. Сестра. Всех любим. Кого на четвертом месте? Зверёныши у меня одни остались. Кошка, собака. Живот. На пятом месте. Кошка. Завтра будет четвертый день одна. Это плохо, кстати. На пятом месте. Или она вакантна? Наверное, у меня лучше никого нет. Какая ценность в этом мире, если не любить себя, не я, я не заслуживаю любви. Я всю жизнь испортила. И так сделала Кому? Всем. Я... Так понимаете, что происходит вот по этой системе? Вот эта модель э, любви, вообще любви, э, поведения, она разрушительна, губительна для всех, в том числе для вас. Вот в этой истории, где ваша жизнь – это вы, в первую очередь, ваши чувства, ваши эмоции и ваша как радость, ее вообще нету. Вот даже на пятом месте, мы сейчас сидели, думали несколько секунд, но тут даже места нету придумать, ни работы нету. То есть, если вы себя не любите, ваша жизнь, она не имеет никакого смысла. Вот вообще совершенно. Вы делаете, вот здесь все, кто есть бабушка с дедушкой, они уже прожили свою жизнь, вот по большому счету. Они радуются того, что у них вот плод остался. Вы, внуки, животным это все равно тут рефлексы. Они привязываются к людям очень сильно. Отдача нигде. А здесь наркоман, сын. И наркоман только потому, что он излишней любовью вашей питается. Будем менять вот этот алгоритм. Знаете, как он будет выстраиваться? Yeah. А я вам скажу, он будет выстраиваться на первом месте. Я люблю себя. Первое место это фундамент. Все по-другому быть не может. На втором месте я люблю мужа, или вторая половина, назовем ее. На третьем месте уже пойдет сын, на четвертом пойдут родители, и на пятом пойдут ваши животные. И вам хорошо бы, я говорю, прийти вот на субботнее собрание, когда здесь другие мамы и с ними пообщаться, кто как преодолевал если я сейчас съещу, то мою уволюсь, тогда может быть я. Но ягу мы можем это удаленно организовать дать вам выборочно мам тяжелых у которых вот безнадежная ситуация была и вы просто с ними пообщаетесь с разными проблемами по телефону но это по крайней мере люди которые но ну, не заинтересованы они такие же как вы только прошли определенный этап да и тогда можно вот с этого всего что-то слепить будет вот с этой схемой ничего не сработает дальше это вот можно его как говорится забрать домой и будет тоже год это у вас будет? нет год это вот я вам все говорю, допустим, 4-6 месяцев программа. Под нашим наблюдением а остальные там вот до года, 3-6 месяцев, это этап, там, не знаю, он будет искать себя, что-то пробовать, где-то устроиться, не устроиться, там поживет, не поживет, там, не знаю, здесь поживет. Он может возвращаться сюда, но вариантов, что он здесь найдет какую-то работу и круг общения себе подобных, но ну, вряд ли тут... Вернет, я имею в виду, что он туда приедет и все вернется сразу. Скорее всего, потому что тут атмосфера такая, и он один... Не в что-то тут изменить. А союзников у нее тут нет. Очень много. Наркоманов, да? Очень много. Вот. Почти И все там здоровых, мне кажется, уже мало. Вот. А если посмотреть, допустим, Петербург, здесь портовый город, здесь наркотиков, я думаю, больше в разы, чем, чем тут-то. Но тут, по крайней мере, мегаполис есть развитие, есть разные аудитории, с кем ты можешь общаться на своей волне. Вот я сейчас вам фотки прислал из лагеря, вы же видели. Посмотрели, какую вот эмоцию или ассоциацию они вызвали у вас? Раньше отдыхали. А там вот это все зависимые люди. И никто, никто не уходит никуда, не убегает. Никто никого там не привязывает, ничего. И у нас этого нету, в принципе, в целом. То есть люди, большей частью, приехали, как ваш, Вот сейчас приехал, непонятно куда, посмотреть, пообщаться вообще. Ехал с установками работать в город. Оказался на реабилитации, оказался на несколько дней, потом вроде посмотрел и понравилось, почему бы не остаться. Внутри-то боль у него есть. Он сегодня спросил паспорт. Как ты мне передашь? Что вот знает, что я должна вроде и уехать. Все, видите, уже хорошо. Я говорю, когда мы его сепарацию проведем, вот эту вот невидимую поповинку отрежем между вами и им и он задышит новой жизнью, и вы задышите новой жизнью. Но чтобы вы задышали, вы визуал, вам нужно картинки постоянно присылать, что он как бы в порядке. Вот, допустим, Владимир Добреевич, скажите, как там наша девочка в лагере, с кем можно связаться и подписывает? А ей просто вот выхожу на крыльцо и, и ролик отправляю. Вот девочка, вот она пять дней 6 там у нас, вообще в целом. Просто как заочно взяли ее. Вот он. И она пишет, большое спасибо за видео, я набираю, я говорю, вот это видео, наверное, больше вот тысячи моих слов закроет Вот у вас примерно такая же история, но мама там не такая беспокойная, как вы, честно Потому что у нее есть еще Да, и у нее есть своя жизнь, в первую очередь, личная жизнь, и она любит себя, мама Второй вариант решения, вот у нас есть Евгений, там никого нету Вот никого И он попал к нам на благотворительный проект Бесплатно Такое место у нас есть Но вот он его сейчас занял буквально Там тоже дней 10 назад Там вариантов нету Зацепиться за маму, папу Там их нету просто, кто участвует Он есть один, с ним работать тоже можно Потому что он уже дожил до 33 лет И он понимает, что он или сядет повторно Или убьют, или умрет и у него как инстинкт выживания, его не, некому поселить соломку. Он вот с тем, с кем я начинал, вот кто продолжил, ну то, вот эти два человека живы и я как бы, да, остальных нет. Вот да, я слушаю, вообще эти, тебе, знаешь, как скажу, при всех моих жизненных обстоятельствах, что я сижу здесь, это чудо. Здесь вы у него постоянно бегаете, то парашют ему наденете, это спасательный, то солому наложите. То он только наклонится, вы хоп с этой стороны он только все даже упасть ему не даете нормально чтобы он прочувствовал и он конечно будет вот парить в этом состоянии пока вы рядом с ним бегаете и как только вот это произойдет он будет задумываться если критики хватит чего в наркотики это сделать все остальное будет вот минус вот как идет у вас вот развитие вот такой вот по идее он должен вверх идти а у вас вот вниз идет динамика правильно же вот такая нибудь. Так, так, так. А в итоге, как касательно, идет вот вся вниз. Правильно? Все. Если мы хотим поменять, вам нужно вот э, где-то зубы поджать, где-то себя прям конкретно вот э, прям в руки взять. Даже через силу, через боль. Просто, я не знаю, даже бывает такое, что сказал, вот просто вот сказал заученную нашу фразу, на первом этапе. Я отключил телефон, чтобы дальше не, не плакать, и он этого не слышал. Вот просто и трубку бросили, все. Вот этого даже будет достаточно на первом этапе. Но без этого мы не пройдем его этапы снятия вот этих защит всех. Потому что мы сколько бы… Очень умом это все понимаю, и я так боюсь, что мне это не получится. Если не делать ничего, то точно не получится. А если попробовать, то получится. То получится, да. И еще у нас мамы самые, знаете, какие дисциплинированные, все выполняют. Но я это к вам не, не говорю к вам, потому что понимаю ваше состояние материальное, которое оплатит реабилитацию всю. Сразу. То есть там без вариантов что-то не так сделать. Прям сразу, вот забирайте сына и домой берите его, везите. И все. Деньги тоже, как имеет какой-то рычаг на родителей, но лучше все-таки с осознанностью работать. Так что я предлагаю сейчас на этом подытожить немножко. Вот можете сказать, что вы вот поняли из а, консультации? Да, с Владимиром разговариваю. Я всегда уверена в правильности того, что я сейчас делаю. В словах убеждена, не, не уверена в том, что я с этим справлюсь. Вот уже приступ начинается. Мне кажется, он вообще без меня, как слепой котенок. Сколько мне? лет? 26. Мне кажется, он вообще, я не знаю. Я то просто и попряжение не отпускай никуда. О чем мы с вами разговаривали? Я постараюсь это вам в память кидать. И мы сейчас поедем, посмотрим центр. ничего. Там хоть у нас, видите, все закрывается, открывается. Автоматически здесь. Вот. Олег тоже. А, я вам пришли мы его тут недавно сняли. Михаил. Вот. На сайте тут еще. Окно на крыше. И вот комната, в принципе. В принципе, все живое, что у нас есть. Вот, а здесь основная работа находится уже в основном. У вот здесь они чищают. Задача в день пройти один урок. То есть их 105 уроков. Плюс там еще 30, но как-то на домашнем Обучение не остается уже после выпуска. Вот задача – пойти вот, вот, вот эти вот все, эти ночи. с первого дня уже? Нет. Ему нужно будет отоспаться, отъесться, прийти в себя, чтобы он вот уже физически все нормально чувствует. Физически с будет оваться домой. Вот как Анна рассказывала в ролике, он будет оваться домой.